Всем привет еще раз. Это вторая часть нашего интервью с практическим уклоном. На одном столе, на одном конце телеконференции я, Павел Косенко, идеолог, идейный вдохновитель и соавтор проекта Дехансов. На другом конце Макс Галамидов, профессиональный оператор, колорист, который работает в японской студии Digital Garden. Он находится в Токио, я нахожусь в Москве. Мы в предыдущей части говорили про грейдинг цветного изображения. Мы, Макс показал, как он пользуется виртуозно дехансером и как у него получается красить цветные клипы. И у него есть еще одна информация, которую мы решили выделить в отдельную часть. Это отдельно черно-белое изображение. Макс, вообще, откуда такая задача? Красить ЧБ у тебя? Расскажи кратко. Да, всем привет. Еще раз. Здесь будет показан проект "Ипподром". Это, кстати, один из тех проектов документальный, документальный фильм, который я снимал, начал снимать в Эстонии до переезда в Японию. Это 2014 год. И мы только, только его закончили и снимать и монтировать наконец-то. И вот сейчас наступило время Грейда. И первоначально было, на первом этапе было понятно, что будем делать э, фильм в ЧБ. Это у нас уже второй фильм в ЧБ с этим режиссером, кстати. Э -э, вот, и здесь я вам могу просто показать буквально пару кадров, потому что все-таки эксклюзив, еще фильм не вышел, еще даже не покрашен целиком, но какие-то тесты я делал, и это скорее всего таки назову этот тесты, это не финальный крейт, но ближе, близко к финалу. Того, что он, наверное, будет уже потом показано в кино. или на, на какую камеру снимался клип? Это снимали на Red, на два разных. Э, так В 2014 это был Red Dragon сенсор, потом мы на не снимали. Uh -huh. а, ну, соответственно, ну, ты снимал, и был еще какой-то второй оператор? 90% все я снимал, но были какие-то такие пикап-съемки, которые я просто не мог, потому что я уже переехал в Японию, а мы начали проект. Точнее, мы питчинганули проект эстонскому фонду кино, им понравилось, но я уже уехал. И мне приходилось приезжать на неделю, на две, пару раз в год снимать. И так вот на протяжении, сколько, шести лет, пяти с половиной мы снимали. И вот наконец-то сейчас закончим проект, монтаж, и наступает время цвета, и будет все в ЧБ. Ну давай, тогда шарик экрану показывай, рассказывай, как ты пользуешься. Дехансером для черно-белых картинок. Так, давайте включаю шеринг. Пас, скажи, когда включишься? Да, здесь, я, да, я все вижу, да. Круто. Угу. Да, хорошо. Хорошо. Ну вот, здесь у меня будет, э, будет три, три кадра в, на улице и в помещении. Э, давайте покажу быстро настройки реда. Я здесь все перевел в IPP 2. Стандартные uh -huh. настройки для PP2. И здесь, по-моему, от кадра к кадру чуть-чуть меняется. Да. Вот. А так, все опять-таки создано максимально одной нодой dehanсером. Если пойти с самого начала, вот профиль камеры, то есть интерпретация камеры. И потом я выбрал из сколько у вас? Пленок 6, 6 на RB, да? В... Ты знаешь, на сайте есть. если зайти на главную страницу. Я сейчас пытаюсь это параллельно сделать и ткнуть в там есть описание Dehancer PRO. Да, да, да. Плюдет. Если ткнуть в 53 фильм профайл, то откроется страничка с подробным описанием, какие конкретно. Вот там а, шесть пленок у нас, кинопленок, цветных негативных много, цветных позитивных там восемь, по-моему, или девять. А черно-белых… Ну, да, позитивная пленка, да, по-моему. Сейчас, раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть черно-белых пленок. Они там есть и позитивные, есть и негативные, они все просто в черно-белые объединены. Раз, два, три, да. четыре, пять, да, да, шесть, все правильно. Извините, есть вот, да, еще да, амбротип, он тоже черно-белый, но он в группе экзотик, поэтому он одновременно черно-белый и одновременно экзотический. А Его можно чуть-чуть посмотреть в предыдущем, наверное, видео, да когда я показывал те экстремальные тесты. Да, да, Весен. да. Там есть про амбротип немножко. Те, кто будет смотреть эту часть, рекомендуем первую тоже посмотреть. Там очень длинная и много всего интересного. Вот, да, пленка здесь да, инфарктская, вот, это вот. HPS 400, она такая, я так понимаю, с таким со средним контрастом пленка, не, она такая, наверное, подходит ко всему. Ты знаешь, HP5 э, ⁇ это классическая пленка, значит, чем она отличается? Ну, просто информация для тех, кто mm -hmm. <coughs> мы будем использовать, да, э, э, то, что мы со стороны колориста э, рассматриваем грейд, и вместе с тем комментарии разработчика который разбирается в пленках. значит Конкретно HP5+, чем хороша? Тем, что это классическая пленка с классическим а, количеством серебра. То есть пленки черно-белые, они есть с классической эмульсией зернистой и есть с, с эмульсией Т-формы. То есть, когда у тебя зернышки плоские, а, это, и у них площадь большая получается, вот, а, это экономия серебра идет, короче, на пленках с плоской эмульсией. Они более ближе к цифровому что ли виду поскольку поскольку у них ну нету объема в зерне и в принципе немножко по-другому контраст распределяется по всей пленке так вот hp 5 плюс это пленка с классическим зерном она более дорогая в ней больше серебра но она такая более именно вот более пленочная что ли если так можно сказать она, это классическая крутая черно-белая жирная пленка вот так попробую резюмировать подходит действительно для большинства случаев практики. Но она контрастная вообще. Mm -hmm. Ну. <смех> ну тут так снят еще, да. Но она мне очень понравилась. Она... Я тестировал, по-моему, все, создавал пресеты, да, просто потом перебирал на разные сцены. Ну, как-то вот остановился на этой мено. Она... Да, мне она очень нравится. По-моему, <смех> весь проект и будет на ней сделан. А почему проект весь ЧБ? Просто интересно. Вот почему не цвет-то? Тут Такое место у нас и такистонский, и талинский подрон. Там, Во-первых, его скоро не будет, его сейчас планируют сносить, чего мы ждали в этой фильме, но и не дождались. Я уже уехал. И только сейчас он начинает уже строить, точнее, сносить будет скоро и будет строить жилой район там. И такое место, где просто время остановилось, где просто там... Частично уже разрушается, частично народ покидает это место и показалось, что чебы подходит, и очень классно это все. Вот, знаю, да, еще. теперь понятно, да. если ты время остановилось, я понял, да. То есть это такой немножечко мрачный все-таки проект, да? Не сказал бы, ну, что мрачный, но да, местами будет под конец, наверное, будет да, так, немножко грустно, потому что люди теряют и свое хобби, и свое любимое место. Кому это кому-то эта профессия. Хотя новый эподром будет строить, и уже есть план. Но этот центр Таллина, а там где-то новый будет строиться за городом. Поэтому тут будет разное, тут будет и смешно, тут можно будет и поплакать, и всякое. Поэтому ну, ЧБ будет... помогает сфокусироваться именно вот на эмоциях, именно на события, не на отпекаться, не на какой здесь Здесь только ЧБ да, подходит. Вот. Показывай дальше. Ну вот, если пойти по настройкам дехансера, да, э, поставлю так, да, профиль пленки, да, вот Ильфорская, опять таки точки. А, ну вот, по-моему, экспозицию здесь, да, существенно так понизил. Угу. Вот это первичная, которая экспозиция, это не та экспозиция, которая в группе Print. Первая называется exposure compensation, это чисто линейная функция, она техническая абсолютно. То есть если у тебя изначальный кадр снят слишком светло, то она линейно все сдвигает. Вот тут почти на один стоп сдвинуто в темную часть, да? А вот Да, на один почти, да. Ну, оригинал, но вот оригинал такой был. Ну, в принципе, он нельзя сказать, что переэкспонирован, но как-то, видимо, тебе почему-то все равно решили... В процессе, в творческом, ты так решил сделать. Ну, это допускается. Почему нет? Ну да, поэтому точки черные буквально можно показать в инстаграмму будет понятно, Разница видна тут. Чуть-чуть, да. И опять-таки, так же, как и в случае с цветом, у тебя очень мягкие цвета. Они прям совсем приглушенные. Да, Они но да. ну, здесь еще была пасманная погода, если такой контраст классный, мягкий уже, ну, на площадке, ну, точнее, на пресемке был, вот, поэтому еще приглушить чуть-чуть, там, не давать до процентов, до 90% белого, здесь просто uh -huh. не хотелось, хотелось все-таки остаться в этой вот погоде. Не, не, здесь вот для 90, наоборот ты увеличил белую точку у тебя сто она будет более темная ты как бы это как будто бы левелсы, можно себе представить это ты с другой... Да деньги я виду, если я обсуждать понял да. не ползунок да да да все все понял да Вот ну да потом пошел уже в принт настройки что тут А ну вот первоначально по-моему Илфордская пленка, она с оттенком, да, у вас ее? Да, смотри, на самом деле все черно-белые пленки у нас идут с оттенком. Этот оттенок, он выглядит как зеленоватый, на самом деле это бронзовый оттенок бумаги «Бромпортрет». Mm -hmm. это, это классическая советская бумага, которую там любит весь мир, на Западе. Ну, это просто офигенная фотобумага, но она с некоторым таким бронзовистым, нелинейным оттенком. В среднем тоне, в тенях, в цветах, оба себя ведет. Общее ощущение немножко зеленоватое. Собственно говоря, из-за этого мы добавили в группе Print ползунок Saturation. То есть, если тебе этот не нужен, ты просто убираешь Saturation и все. Вот что я и ты... сделал, но чуть-чуть оставил. О, это да, да. Ты да. еще Color Density убрал, потому что Color Density, она отдельно управляет тоже насыщением, но это имитация насыщенности цветной бумаги. Ну, в данном случае это комбинированный такой эффект. Угу. Для черно-белой получается. Ну да, ты, короче, ты этими двумя ползунками очень сильно снизил этот оттенок. Практически до нуля. Да, но ну, видишь, все-таки я чуть-чуть оставил. Это можно увидеть, наверное, на векторах. Да-да, видно. Не, я и так вижу. Он чуть-чуть-чуть. Сейчас, как его тут если вывести? Ну да, все-таки не ЧБ. Да. Ну, как бы, настоящее ЧБ, оно не всегда ЧБ, далеко не всегда. Ну, может посмотреть, например, да. Ну, чуть вот, видишь. Ага. Поэтому... Ты немножечко оставил. Понятно. Я просто объясняю, что это за оттенок. Это оттенок бром-портрета бумаги. Кстати, а, да, интересно было знать, почему именно такой оттенок и откуда он идет, теперь я знаю. Да, но это все в статьях написано, но я прекрасно понимаю, что колористы статьи не читают. Ну, некоторые читают, Ну, подсчитывают. Это я как я одному человеку давно, еще в тринадцатом году, подарил свою книгу, которую написал в тот момент времени про цвет. живая цифра называется. И через спустя там месяц или два мы с ним встретились. Я говорю, ну как ты прочитал? Ну, видно было, что он не прочитал, Вот. Ну, и он отмазался шикарной фразой. И говорит: знаешь, я очень внимательно пробежался по диагонали. Окей, ну, в общем, так, после идет да, а, по-моему, даже здесь то на флоре сейчас, так как, мне было интересно, насколько это будет влиять на контраст, и я начал их, а, не влияет на цвет, на самом деле, на цвет. Ну, да, на контраст, да, экспозиция, да, на 100%, да, на цвет, да. Ну то есть Colorhead, э, если ты будешь печатать черно-белое изображение на цветной бумаге, то Colorhead ты можешь оттенок дать. Если ты печатаешь mm -hmm. черно-белое изображение с черно-белой пленки на черно-белой бумаге, то Colorhead будет только контраст менять, это соответственно mm -hmm. Preserve Exposure нужно соответствующее положение поставить. Ну, мы не вот хотим проект дать какой-то легкий оттенок, вот, поэтому и в этом профиле ифорда очень понравился. Это это не, это не сепия, а все-таки... Не-не-не, в том-то вся и фишка, что почему мы оставили этот оттенок бумаги, потому что это вообще нифига не сепия, даже, даже рядом не валялось. Это здорово, что он есть, да, его можно всегда убрать, но его классно можно добавить вот, по, по усмотрению, сколько ты хочешь. Но вот я добавил 20%, 19% на Да-да-да. Поэтому это классно, что у вас есть эти оттенки, это ну интересно. Вот нас народ ругает, что типа, ну а зачем вы сделали такие черно-белые профили, какие-то они у вас все зеленые. Мы говорим, ребят, но ну, это вот та самая нелинейная аналоговая э, штукенция, которую мы, собственно говоря, от пленки берем. Но ну, мы у -у -у. ее можете убрать легко, вот одним ползунком. Конечно, конечно. А вот добавить ее такую нелинейную, это вообще нифига не сепий, вы не сможете. Вот, поэтому оставили. Mm. Да, грейнами тоже такой. Здесь уже. Ну. А увеличить можешь масштаб? Да, конечно, конечно. Давай поставим по первому кадру. Ага. Вот. И тени, и хайлайты можно будет увидеть. Тут, да, тут видно, ага. Вот так. Ну вот, если все выключить. Вот такое. Угу. Ну, да, какой-то. Ну, мужичок еще фактурный, но все-таки какой-то такой пластик здесь. И все такое очень. Чистая, поэтому креймон здесь очень круто работает, мне очень понравилось. Ну, в Zoom, к сожалению, зерно все-таки сжирает, но посмотрим, может быть, удастся подложить видео, которое записывается на твоем компьютере. Ну uh -huh, uh -huh. да. Я могу увеличить на максимум практически и тени, и файлайтер. Uh -huh. Выключил, включил. Ну, так более-менее видно зерно, но все равно, конечно, зум подъедает картинку, у меня jpeg артефакты. окей, okay, окей, okay. ну... Ну, неважно, да. Понятно, uh, да. Вот, uh, Highlation тут включен, но, по-моему, просто идет из них сцент, по-моему, здесь он... если бы нет, да, ну, на пальце, чуть-чуть, на руке что-то есть. А uh, в черно-белом изображении вполне себе, может быть. <связь> да, может... Я, кстати, тоже об этом думал, а сколько добавлять его, и нужно ли, но... Иногда добавлял. Там немножко другой эффект, это не совсем Hallation, но, в общем, можно, творчески использовать точно можно, да. блум здесь тоже включен, по-моему, это друг, другая сцена, но здесь он не воздействует особо. Здесь такая просто пасмурность, такая все очень серая. А блум здесь будет воздействовать, если ты Amplify добавишь, вот попробуй. А, ну, я думаю, да, да, просто здесь почему-то мне показалось, давай посмотрим по маске. Uh, мне кажется, их экспозиции... и, и, и highlights еще направо задвинь. Попробуй. До конца. Вот они, да, да, да. да. Ну Можешь, видите, немножко прибрать. И вот, да. Во, вот они, да, мягенькие. Ну, может быть, не так сильно имплифай, теперь можно и обратно убрать. Ну, сейчас видно, да, по пальцам, по руке, да. Ну, я бы снизил бы имплифай. Да, можно больше. А, вот. Да? О, вот теперь это мягонько работает. Ну, это я просто подсказываю тебе, как включить блум, э, если изображение... Блум возникает там, где яркие цвета контрастные, да, то есть там окно какое-нибудь. Да. Вот, а когда у тебя цвета все приглушенные, понятно, что блум э -э -э, возникнет неоткуда. Но тем не менее, если мы на, на максимум highlights и Amplify задвинем, то он даже в малоконтрастном изображении с низкими цветами, все равно можно проявить. Да, здесь он неплохо подходит сейчас, да, можно оставить. Ну, это... здесь я ставил все-таки, да, а... Вот опять-таки та, та самая нелинейная экспозиция, про которую мы в предыдущем видео говорили, mm -hmm. здесь работает именно она, та самая, на которую мы два месяца потратили, казалось бы, на один ползунок. Ну, но ну, он крутой, да, он очень классный. Здесь тоже он загнан так немножко более на края все-таки. Mm -hmm. Не по центру, хотя, ну, тут, да, так было. Очень нравится, да, хорошо сработало здесь. Так, и... А, что интересно на этом проекте, вот здесь я в проект, в проекте обещал рассказать. Здесь я использую таймлайн А, тут у меня много еще, тут зима будет в фильме, тоже еще оттенок. Вот, кстати... Такой, по-моему, будет оттенок на лето. Угу. Ну, разницы видно у вас, нет? Почти нет? У меня почти не видно. Да-да, но это, это потом там включаю на зиме. Угу. Блок зимы будет, там будет чуть-чуть другой. Здесь, да, здесь я, а, по-моему, еще добавил все-таки блура. На весь проект идет легкий блур. Я не вижу разницы. <laughs> Она есть, но и так, наверное, для себя просто это много оставил здесь, она еще в идет до да, 30 процентов. Ага. Да, да. А но что много. именно ты говоришь, а, вот в чем именно софт заключается, какие-то инструменты ты здесь использовал? Да, окей, софт, был Blur забудем, да, это не настолько влияет, но здесь было интересно, здесь у меня идет на, на весь проект. Вот я создал две ноды. На каждой ноды я включил только конкретные вот ваши новые две фишки. Это вот дыхание пленки. А, то есть И, у тебя она... из четырех нод три ноды это дехансер. Две. А, две. Зима, зима это, по-моему, просто у меня вот эти. эти здесь создано, по-моему. Ага. И тоже это пойдет еще. Кассит идет сбавлен. Поэтому здесь нет дехансера. Дехансер вот две. Вот эти две. Ага. На весь проект у меня идет легкое дыхание. Экспозиция слегка меняется. Uh -huh. Это Динамик. заметно, тут очень много штативных э, статичных кадров. Ну, это в э, на надо э... смотреть. Да, да, это очень видно. На таких long takeх, на... на общих планах это будет заметно, но очень чуть-чуть. Я до сих пор не знаю, режиссер знает об этом или нет. А ты можешь? Ты можешь включить? Но, да, и это включу на, наверное, другом кадре, потому что здесь это, по-моему, даже не видно. Ну, могу проиграть от кадр. Это видно по форме, иногда, они просто плавают вверх-вниз. Ну, здесь, это... да, здесь фрукты снимал, поэтому не очень видно. Да, да, это я как и говорил, да. Так, есть... проходи, извини, я немножко запутался. У нас гейт э, и брейз. А где, собственно говоря, цвет? Э, нода с цветом дехансера. Да, видишь, я сейчас пришел в таймлайн, я говорю. а, а um, все, извини. Клип, э, в, если по клипу идти, вот нода, а, весь лук это, в принципе, вот. Да, вот это, я вот, вот, вот, Фильма. Здесь всего одна, ну, вот у меня еще есть какой-то RGB-миксер тоже идет. Ну, я не знаю, оставлять его нет. ничего не, я, не меняет, может, да. да. Да, поэтому здесь будет, <с girlfriend> весь фильм, наверное, так и будет. А вот, вот. А -а ну, кроме там будут моменты с масками, да. Ну, понятно, что да, там какие-то. Одной ноды совсем дехансер это редко получается обойтись, какие-то дополнительные все равно нужны. Конечно. Но конечно. В, общем, в общем, как бы все на одном на одной ноде сделано. А дальше. Да, да, да. Мы закончили. По дехансеру мы закончили на, на, на, на виньетке. Это было последнее то, что у меня было включено здесь и то, что я менял. А дальше я перешел на таймлайн. Ой, извини, пожалуйста, я просто скажу для тех, кто смотрит этот кусок видео, не смотря еще первую часть, что виньетку я рекомендую всегда добавлять в начале, потому что она на общую экспозицию влияет. А потом уже остальные параметры. Ну, то есть добавляем, выбираем камеру, выбираем пленочный профиль, выбираем виньетку. А дальше уже не, последовательность не важна. Но это моя рекомендация. Вот. А теперь ты перешел в таймлайн, и на таймлайн отдельно. Навижу. Да, потому он я создал по две ноды. Одна из них это дыхание пленки, это слегка вот по, где. Вот. Экспозиция чуть-чуть плавает в плюс в минус получается. Ой, будет заметно. Надо, я покажу другой кадр. И вторая нода это GateWave, получается, он слегка добавляет дрожание на да. кадру, это видно на статичных кадрах тоже. И это добавлено, имейте в виду, на весь проект. То есть это у меня идет такие две, две ноды. Я думаю, их может быть где-то чуть-чуть менять, где-то чуть-чуть больше, то более меньше, но я это стал делать... Вот, вот в этом кадре у меня есть экстремальный такой вариант. Если перейти в клипы, вот здесь тоже одна нода. А, ну вторая, это полностью позиция. Отдельно почему-то играл. Но здесь я впервые, кстати, Dehanser поставил еще. Здесь ага. такой момент, здесь снято в рапиде, получается, ага. и... и здесь видно, вот. Да, да, да. Ага. Здесь под конец, очень, ну, здесь видно, почти на процентов экспозиция будет ага. э... скакать но ну, с периодичностью 10 кадров. Ага. Поэтому под самый конец будет видно, если у вас заметно сейчас. Мне заметно. Да, ага. здесь. Классно, мне не очень понравилось, как это срабатывает на, этом, на этой сцене. Я, кстати, Здесь... кейфреймы довольно часто использую для дехансера. Да? Да, это очень удобно. Там же заморока с ними, то есть, чтобы их поддерживать. Мы там заморочились, и я поддерживаю кейфреймы. Классно, да, я думаю, по экспозиции где-то вот про это Вышел из, там, зашел в помещение, вышел... А да, да, после... да, да, да, да, да, да, да, именно так вот очень часто. Это, да, использовать можно обязательно, вот. И да, здесь у меня то же самое. Зачем ты, интересно, экспозицию отдельно поставил перед? Даже не может? знаю. Ладно. Опять-таки хочется все-таки панели, надо, знаешь, использовать, не только мышкой. Поэтому что-то докрутить быстро, так хоп-хоп, добавить что-то панели приходится. С... Ну, творческий и... процесс такой, не всегда оптимально действуешь. Это все-таки важнее работать глазами, смотреть на картинку, чем иметь какой-то скрипт, по которому ты работаешь. и это... Пиколористы. Ну, ну, это... а вот, вот зима, да. Здесь надо включить вот Здесь такой немножко другой оттенок идет. Ага. Ну, вот, мне еще добавили отдельно. Это, ну, тут не видно зима, но это происходит зимой, они там у Кузнеца сейчас находится И скорее всего мы, не знаю, встанем, не останется, но, скорее всего, может быть, даже и нет. Это то есть, и голубоватый такой оттенок. Может быть, даже уберем. Но опять-таки весь грейд идет вот в одной нозе в дехансере. Uh -huh. А в ну, как бы мы уже разобрались с тем, как в дехансере мы работаем, мы его ставим первые первой ноды, мы выбираем камеру, выбираем пленку, выбираем виньетку, настраиваем остальные параметры, а дальше вот интересно, что дополнительных нодах ты делаешь, какие-то штриховые вот, э, нюансы. Тут э, наоборот, да, экспозицию компенсировал. Да, я... Я, я хотел спросить у тебя, что ты в, в дополнительных нодах сделал? Здесь как бы... Дифансер... А, это... а, Также так Сам принцип такой же, да, вот дополнительные ноды. Да, по дефансеру все то же самое. Здесь у меня, ну вот, стол, он по-моему светился, да, он очень яркий, ну потому что прямо, прямо над ними всего один источник света здесь свет, всего одна лампочка висит, очень жесткая такая, поэтому, ну, логично, логично, мог... логично да, прибрать стол, и он даже, по-моему, а нет, он все-таки трекмент, да. по-моему, здесь поточечно добавлял, да, если мне он, да, трекмент стол, экспозиция чуть убавил, и highlight, ты, да, они все-таки, ну, это вот эта лампочка, она просто ну, выбивала, да, тоже при, приглушил. Хайлайты по, по, ну, тоже через Кейнг, да, ты сделал? Это Кейнг, да, да, Ага. Вот, да, здесь ага. только по Луминанс, да, я пошел. И, и а, да. а, а чем, собственно говоря, ты их приглушил? Экспозиции какой-то? Кривой или чем? Это да, вот, а, Ага, все-все, понял. Вот, смотри, мы второй уже как бы часть записываем до да, этого практического интервью, и в обоих, практически в каждом проекте, у тебя идет смягчение цветов. Это вот я к тому, что мы для себя вот творческую задачу видим а, развитие дехансера в первую очередь в виде инструмента хайлайт компрессион. И чем мы дальше с тобой общаемся, тем я больше для себя делаю вывод, что это, наверное, самый актуальный инструмент, uh -huh. который нам нужно добавить в ближайшее время. Тогда вообще не нужно панель, что ли, или как? <смех> не, ну просто мы же все делаем-то аналогово, да то есть мы будем как на пленке компрессировать. Будет эффект такой же, только проще и, ну, как минимум не хуже, но, скорее всего, может и лучше, потому что там... На самом деле, Highlights Compression это не не работа кривой. <смех> это тоже определенным образом нелинейная компрессия цветов, которая при этом еще и Фактически будет реализовано через автоматические маски. И эти маски не mm -hmm. должны быть заметными. Ну, типа вот как ты здесь настраиваешь кейнг, да, аккуратно. Это быть Но, а как, как, как, как получится выбирать зону, где цвета у вас в этой компрессии? Это можно будет делать? Конечно, конечно, ты будешь настраивать, yeah. да, да. Но это будет в виде отдельного инструмен... блока инструментов в дехансере, и где ты будешь указывать, грубо говоря, отсечку, откуда у тебя считать цвета, плавно uh -huh. границы. Вот, это будешь настраивать, но это все, ну, это будет в чем-то похоже на кейнг, только проще, и сам принцип этой маски, ну, в смысле, этого воздействия, он будет аналоговый, uh -huh. да, снижение цветов. Это будет напоминать пленку, потому что на пленке, вот как ты сейчас мы увидим с тобой, да, эту картинку, вот эту вот, да, на пленке-то, в принципе, ты изначально так получишь. Не надо там дополнительные цвета компрессировать. Вот мы это хотим сделать в Диханцере, чтобы это было... Ну, фактически в один клик с возможностью донастроить, до если тебе это нужно. Угу, uh -huh, uh -huh. Ну, было круто попробовать, конечно. Ну, вот здесь, такие классные Hallation получился. Меня, мне it, очень нравится. Даже Bloom, наверное, или Hallation. Так, посмотрим. Что я натворил? <laughs> так... Ну да, видно да. у вас нет? Видно, видно, да, холышна. Да, халышин все-таки есть, Если Только холышну выключить, включить ну, вот так. Тут знаешь, что просто, к сожалению, вот в зуме э я вижу, кроме халышина, какие-то еще артефакты. Ну да, да. Я Вам. еще смотрю на камеру, то что у вас отображается, вы вообще не видите, что за его рукой еще, там еще за рукой целая. Свой инструментарий, там, ну да, Или... Bloom слишком контрастный, мы попробуем подложить все-таки видео, которые ты записываешь. А Bloom включи-отключи. Так, да, и у вот, него в Bloom. Так, это мы включали его, значит, Echolation. Ага. Выключен, включен, и Bloom. Выключен, включен. Ну О, да. Он. Действительно, <къем> через Zoom как бы немножко с артефактами выглядит. То есть понятно, что имелось в виду, но нюансы рассмотреть через Zoom не получится. Есть просто идеальная такая ситуация, идеальные условия для вот этих, этих инструментов, ну, мне кажется. Будем надеяться, что получится видео подложить, которое идет в записи, и тогда uh -huh. все, что я говорю про Zoom, будет не актуально для тех, кто будет смотреть. Да, ну вот, получается, все, по таймлайну, да, есть такие две ноды, да, остальное все, да, ну, весь звук, диханка. А в нодах 0.1.02 что-то есть у тебя? Нет, нет, они пустые. Пустые. Налкарач, короче, короче, Понятно. Вот. Да, здесь получается сейчас если будет да, если оригинал, здесь был да такой. видно, чуть-чуть зумируйся картинка, ну, потому что включен шатание вот этого вот пленки. Да, GateWave включен, поэтому будет зумироваться. Да, но это здесь такой совсем чуть-чуть добавлено, поэтому не сильно так. Ну, это очень э GateWave хорошо очень виден на статическом изображении, когда со штатива снимаешь. Там прям вообще наглядно. Ну, ну, ну там, да, да. Поэтому здесь, наверное, все. По профилям, да, но их тут столько много, тут можно выбрать без проблем. Подходящие здесь. Мне понравился именно это, да. Ну и название по твоей инфраструктуре. Ну здорово, спасибо. Да, все, в принципе, понятно. Вот, и я вижу, что ты начал использовать на два новых инструмента фильм Бресс и e Gate Wave. Вот. Интересно, конечно, будет. Слушай, а давай включим, перестанем шарить экран и... Давай. Да, еще там пару слов общих скажем, и будем загругляться. Скажи, пожалуйста, а этот фильм где будет, будет вообще демонстрироваться и когда он планируется закончить его? смотри, сейчас цветокоррекцию я только-только вот начну, думаю, к концу года закончим и цвет, и звук, сейчас параллельно делать звук, думаю, со следующего года фильм пойдет, ну, надеюсь, он сначала пойдет, как всегда, на фестивале, потом кинопрокат. Uh -huh. А у нас он... Кино в Эстонии показано, скорее всего, ну как наши все остальные документалки, которые мы снимали, мы их показываем, стараемся, мы как-то их пробиваем на в кинотеатры. Получается пока что. И этот надеюсь, тоже. Потому что, как ни странно, никто про это место не снимал фильм в Эстонии. А... Вот. а какая длительность будет у него? Час? Нет, э, уже известная длительность. 83 и 84 минут. Да, он такой большой фильм, конечно. Но... Слушай, а тот то видео секретное, которое ты мне показывал, ну как секреты предварительный монтаж твои, твоего, возможно, дебютного режиссерского проекта с японскими парками, это вообще еще пока там в далеком будущем, да, я так понимаю? Да, этот проект тоже, я его начал снимать три года назад, и по сути большую часть я отснял, и мы сейчас начинаем заниматься монтажом и... Там не про парки, там все про один парк, про центральный парк в Токио, парк называется Йо-Йоги, и вот э, про него будет фильм, да, это мой дебютный документальный фильм, где я режиссер, оператор, звуковик, естественно, замонтирую звук, не я буду, но я буду делать цветокоррекцию, и монтаж у меня делает э, парень из России, кстати. Тут... А... Просто то, что ты мне показывал черновики, а -а -а, там не было еще дехансера, ты это делал до того, как познакомился с нашим <кхе> инструментом, и там уже было очень красиво. И я не представляю, что там с дехансером накрутишь. Вот. Я уже делал тесты, да, уже какие-то даже эти, когда новые съемки провожу, делаю эти прокси файлы для монтажера, я уже добавляю дехансер. <кхе> <кхе> Слушай, а, кстати, ты мне, ну вот мы с тобой общаемся уже какое-то время, там несколько месяцев, наверное, уже, может, полгода. А, ты показываешь различные свои проекты, различные проекты, которые красишь, которые снимаешь, и ты показывал мне свои эксперименты съемки на 16 миллиметровую пленку. То есть ты как бы пленку щупаешь не понаслышке, да, то есть ты ее реально пытаешься а, осмыслить вот вживую. Да, да, у меня был вариант, да, благодаря одному оператору мне дал и камеру бесплатно. И какие-то там 10 или сколько-то минут, ну, 16 миллиметров все-таки 10 минут, это же 10 минут дорого стоит. 10 минут это вообще не так уж и мало. Но, тем более, я, я как я говорю, получил камеру бесплатно, пленку бесплатно, но проявка, да, и сканирование в DPX-файлы, это мне обошлось, наверное, здесь немало. Но полезный опыт, да, до сих пор смотрю эти кадры, я их, возможно, буду использовать в этом парке, в этом фильме о парке. Я снимал эти магистрали, которые снимал Тарковский в Солярисе. Я проехал по именно тем же магистралям и снял, примерно, те же ракурсы. Может быть, как-то получится их интегри интегрировать в этот документальный фильм. А, а на какую то камеру снимал? ris 3 да, SR3. А, такую не знаю, другую знаю. По-моему, 416. ris -3, 3 s она еще моему это да, High Speed, поможет. или HS, не помню, как-то так. Ну, слушай, ну приятно, что в Токио есть до сих пор проявка пленки и сканирование. В Москве тоже это развивается. В принципе, был какой-то такой этап простоя. Вот, Но сейчас Мосфильм купил. Ну, просто у Мосфильма поломался сканер хороший, они сейчас купили новый. Но ну, это же государственные деньги, они себе могут позволить купить сканер за полмиллиона долларов. Вот. И слава богу, что хоть на что-то государственное, наши налоги идут интересные и полезное. И проявка у них, как бы, был, тоже была. И остается. Но это 16 миллиметров. С супер э, 8, 8, конечно, тяжело. Вот она. Ага. Понял, да. Ну, популярная камера, да, довольно-таки да, доступная, но она очень хорошая. Да, я, кстати, увидел, что вы его 8 мм проявляете прямо у себя в среде, в среде да. Да, да, мы проявляем 8 миллиметров, супер 8 мм. Вот. Супер 8. И, ага. и камеры продаем бы бэушные, проявляем, и сканируем. Мы постоянно совершенствуем этот сервис. Постоянно совершенствуем проявку, и, конечно, все наши профили, которые мы строим, они не супер 8, потому что супер 8 – это очень маленький формат, и его очень сложно в формате кино, 15-метровой ленты, его сложно очень сушить, смывать сажу, uh -huh. ну, но, в общем, там свои нюансы. Мы это строим в идеальных условиях, когда мы можем там маленький кусочек пленки с 35 миллиметров отснять, в идеальных uh -huh. условиях идеально проявить, вот, поэтому профили построены с 35 миллиметров. Но у нас опыт взаимодействия с кино – с кинопленкой он накапливается, растет, и постепенно растет качество. Пока что не идеальное, скажу честно, но а -а -а. есть идеи, и мы постоянно совершенствуем. Там и проявку, и сканирование. Мы хотим свой сканер изобрести, собственный. Вот. Познакомились с интересным инженером, конструктором, которого есть идеи, мысли, желания. И вот мы сейчас, возможно, объединим усилия и в течение там, полугода создадим свой сканер. Дисканер. А, покадровое сканирование мы хотим сделать, то есть, именно есть же потоковое сканирование это вот телекино таким образом устроено, а есть покадровое, а. когда каждый кадр переснимается и в виде там, тифа собирается потом в, в колбасу. Покадровое вот. mm -hmm. сканирование может быть и должно быть намного качественнее. Вот. Есть в Москве сканеры, которые занимаются по сканированием, но у нас есть вопросы к этим сканерам и к их использованию. В общем, самое главное, что у нас есть идеи к тому, как создать собственный сканер. Чуть-чуть дешевле, чем за полмиллиона долларов. Такого бюджета, как у Мосфильма, у нас нет. У нас есть кулибины, самоделкины и мозги, и понимание, как все это работает. Ну, это да, это был вопрос в сторону по поводу кинопленки. Почему я про это вспомнил? Потому что мне кажется, что для того, чтобы достигать каких-то Красивых грейдов, мне кажется, все-таки колористу крайне желательно иметь опыт работы с пленкой. Он не обязательно должен снимать на нее постоянно или проявлять ее и так далее, но вживую контактировать с пленкой, с реальной пленкой, хотя бы в виде фотографического опыта. То есть хотя бы в виде фотографии. Миша Денисов, кстати, специально снимает на фотопленку. Я ему какие-то камеры давал. Это колорист, кто не знает, такой русскоязычный, тоже продвинутый очень, и как колорист, и как пользователь Диханцера. Вот он, он снимает конкретно, вот. <coughs> и главное, еще оптически печатает, кстати. Ух ты, молодец. Круто, да, да. Да, потому что это ты когда ты печатаешь на увеличителе картинку, и вот эту самую экспозицию крутишь там в виде фильтров или в виде э, да. времени экспозиции, но ты вообще по-другому, даже у Миши, вот, мы с ним вместе печатали, на его глазах, когда это происходит, он говорит, блин, теперь я понимаю, почему у вас такая классная экспозиция в Деханстре. <свист> <свист> <свист> вот, <свист> ну <свист> наверное, конечно. у тебя какие-то, может быть, есть тоже вопросы или там комментарии дополнительные, да, можно наверное, закругляться уже. <свист> да, вот этот был классный, конечно, но пример, мне кажется, по черно-белой съемке, да, черно-белой коррекции, потому что здесь, да, именно контраст, именно Какие-то вот такие микро... А, ну вы не видите экран, до сих пор смотрю в экран. Да. Uh, uh, здесь очень, да, очень технология хорошо раскрывается именно со своими вот этими аналоговыми uh, ползунками, с контрастом, с экспозицией, с, с... с чем еще? Ну, вот, uh, то же самое блум добавляется на черно-белую пленку, она вообще очень вкусно, очень классно. А, кстати, Поэтому... у меня под рукой есть... <къех> я сниму. А, кстати, я, ее, ее же я и видел у тебя, видел, да? <смех> а вот класс, класс, да а, ну, это все, ты что, как прям по-взрослому я постоянно снимаю на Super 8 ну, и, на супер 8 в принципе это несложно, вполне доступно а, ну, у тебя такие кадры это... очень классные получилось а, сканировать очень очень хорошего качества супер 8 будет это еще лучше, будет лучше, потому что у нас есть идеи, как прям совсем хорошо сделать но вообще я, конечно, сам как разработчик и как фотограф, и как э, колорист я, конечно, использую постоянно, у меня все аналоговое я вот прям под рукой сейчас могу там несколько камер сразу разных найти. Вот. Что тут у меня еще есть под рукой? Ну У меня есть под рукой, например, вот такая вот камера вот есть. А, ну это да, это знаю. Да, у меня есть... Вот я недавно снимал на советскую кинопленку «Супер-8». А, вау, класс. Мы ее, мы ее проявляли, там же специальный процесс проявки, тоже там ее две недели, в общем, в с, с этой проявкой проявили. Ну вот теперь зато научились проявлять. Ну и так далее. У меня много чего есть под руками. Но, uh -huh. Я к тому, что я не очень понимаю, как можно заниматься цветом, особенно цветом в кино, если ты не в руках, вот как бы не крутишь пленку, не снимаешь на полароиды, там на, на фотопленку, кинопленку. И это мне очень порадовало то, что ты 16-миллиметровую камеру взял, снял. И, кстати, мне кажется, тебе надо где-то показать, несмотря на то, что тестовые съемки, там очень классный цвет и такая там, знаешь, есть непринужденность, как бы у тебя ты снимаешь, э, ну, несешь камеру на плече, там, не знаю, где, в руках. И, и такая динамика, короче, иногда в кино нужно снять как бы от первого лица непринужденно и не получается, потому что человек слишком профессионально это делает. А здесь это с такой легкостью. Что прям глазами, как бы, вот герои получается. Мне очень мне понравилась съемка. Может, можно нарезать что-то там. Давай я и Линк могу тебе дать. Ты можешь представить, потому что на моем VM, по-моему, лежит. Но это там просто тест, там ничего такого нету. Ну, ну да, просто. просто, просто, просто, просто ну, я, ну я смотрю, и, блин, я не знаю. Может, потому что это да, идет э, ну, референс к солярису, может быть, поэтому. но как-то прям мне понравилось. Ну, не то, что прям все подряд, да, но из этого, мне кажется, можно нарезать там пару минуточек. Там много тестов, да, я и магистраль снял, потом ходил, снимал, и ну, там другой ролик отдельно, и я улицу снимал, и днем, и ночью. Именно, вот именно, да, именно вот практика, именно вот посмотреть, где где делаю брак, где, как их планирую, где, как потом получается при проявке, при грейде. Как цвета потом, как тени отрабатываются, да. да. какой контраст. Вот это вот прям важно реально, потому что, когда ты этот опыт, визуальный опыт имеешь, вот ты с пленочкой поработал, ты потом берешь в диханстве открываешь профиль, ты понимаешь, что оно так и работает, в общем-то. Да, да. Вот это важно. Да, все, да, все, все названия пленок, все соответствуют, все, все по-настоящему. Рад, Я что буду. ты в в этом процессе близок по духу и понимаешь его, как он происходит. И очень рад, что ты там экспериментируешь сам с, с, аналог, с аналоговыми процессами. Это, конечно, для хорошего цифрового результата необходимо. Не, вам спасибо. Крутую, крутую штуку создали. Очень спасибо большое, что поделился опытом и рассказал про это. Также, наверное, как и в первом случае, в, в первой части видео мы тоже расшарим официальный, бонусный, секретный, в кавычках, код, ну, в кавычках и не в кавычках одновременно, с помощью которого все желающие, которые заинтересуются Дехансером, смогут его приобрести со скидкой 10%. Вот, это лично от меня и от тебя, скажем так, от нас с тобой. Не совсем официально приглашение для тех, кто готов войти в тему. Вот, ну, будем тогда прощаться. Спасибо тебе. Я тебе, Паш, спасибо. Рад был наконец-то и пообщаться, и показать все, и послушать тебя, потому что у тебя, да, ты гораздо больше всего знаешь, mm -hmm. ты можешь все нормально объяснить, сформулировать, я могу просто все показать, как это все было создано, и как это все двигается и меняется, но ты именно, да, хорошо очень все... Объясняешь. Но мои знания, они быть. не стоят ни, ничего без а, практического применения. Поэтому именно вот и с этой мне кажется, это очень интересный формат. Может быть, даже можно продолжать, как бы, а, когда разработчик дает под, ну, комментарии. Но, но реально все идет в а, повествование от первого лица колориста, вот, который не знает, как это было да, да, да. Он понимает примерно, для чего и куда. И вот он тыкает на экспериментальным образом. А, находят какие-то подходы и показывают их, а я их комментирую. И получается, что на самом деле мы мыслим одинаково. Вот. Кстати, ну, я... интересно послушать все это, узнать. Я надеюсь, что надеюсь, интересно. Мне это очень интересно. прям Я вообще с, с огромным <с удовольствием с тобой общаюсь и смотрю на твои грейды. Вот. Но я так как бы в теме, надеюсь, что другим тоже будет интересно. И еще хотел напомнить, что в первой части практического нашего интервью. С Максом он в самом начале сделал 10-минутный рассказ про сетап, потому что он находится в японской студии, а, с которой каким-то образом настроено оборудование. Я думаю, что второй раз Макс не нужно показывать просто в начале первого видео. Да, ребята смогут. Okay, okay. да, Окей, Да. туда открыть это видео и посмотреть, как а, работает. Ну да, да, да, там все было снято, да. Как работают японцы. Японец? <свист> <свист> <свист> ну, ты же работаешь как японец. <свист> да, да, согласен. Паш, а тоже ты... приезжай в гости. Ты говорил, ты сюда приезжаешь, поэтому рад тебе буду встретить, показать, погулять, поснимаем здесь. Ну, по Во-первых, -во я приеду с, <свист> с пленкой Super 8 однозначно. Опа, класс, окей. А. Okay. Да. Во-вторых, конечно, мне очень интересно будет походить. Не только я... я раз, наверное, пять или шесть был в Токио. Последний раз я был в ноябре 19 года, но я не только в Токио был, я был еще в Тоттере. Вот, я почти месяц провел в Японии. И говорю, ага. это моя одна из любимых стран. Очень люблю. Токио тоже уже ногами исходил неплохо, и с удовольствием еще раз пройдусь. Вот, но мне еще интересно было бы зайти, может быть, в какую-то киностудию, которая проявляет пленку, может быть, к тебе в гости, если пустят в Digital Garden зайти посмотреть. И вот это вот все это, мне конечно, тоже очень интересно. Вот. Я тебя могу поводить по пленочным магазинам в Токио. Мне кажется, ты больше меня знаешь. Конечно, конечно. Не, сделаем тур, конечно, погуляем. Сообщай заранее, да, согласую время, без проблем, Паша. Ну, тут все сейчас зависит от того, когда границы откроют, потому что, в принципе, Понятно, я да, традиционно да, да. Я осенью езжу. Я, может быть, сейчас должен был быть в Токио, но пока что... В последнее время чаще осенью, чем весной. Вот. В общем, в любом случае, явно не раньше, чем 2021 год, а когда точно. Как только так сразу же называется. Хорошо, окей. Все, будем прощаться трогательно. Пожелаем. Давай, пап, да. Ты видео мне видео выключать или как? Да, видео уже можно выключить, да. Спасибо большое всем, кто слушал. Всем, кто дослушал. Да, всем спасибо. Пишите в комментариях мне вопросы, да. какие-то пожелания будем. Может быть, с Максом еще что-нибудь такое интересное сделаем. Мне интересно, да. Особенно, как ты сказал с этим с комментарием. Что-то я показываю, что ты комментируешь, это классно, это очень полезно, и мне, и, надеюсь, будет людям. Поэтому что-нибудь сделаем, могу потом, ну, окей, ЧБ уже показывал, может быть, что-то еще покажу, но какой-то проект можно будет да, также проанализировать, сколько у Диханцеров, сколько чего другого, почему другого и так далее. Это можно будет без проблем такие сделать, просто главное получить разрешение, поэтому это все затемнулось, Паш. Извини, я, но я, я наконец спросил. Люди разрешили показать все, да, именно все. До, после не всегда получается, я думаю, ты знаешь. Да, да, да, конечно. Ну, да, все получилось здорово. Я тоже очень рад, спасибо, всем пока. Всем пока. Давайте, все, счастливо.